Кирлианография – это фотографический метод отображения и регистрации явления электрических коронных разрядов. В 1939 году российский изобретатель и умелец Семен Давыдович Кирлиан обнаружил, что если объект на фотопластинке подключен к источнику высокого напряжения, на ней создается изображение. Фотографированный объект помещался поверх пленки. В 2002 году инженер-конструктор Виктор Рубенович Микертунов в Нью-Йорке создает электронную версию аппарата Кирлиана. Это дает возможность запечатлевать на фотобумаге поляроид-667 по чувствительности равной рентгеновской, запечатлевать потоки и образы как внутри, так и вокруг круга все это человеческому глазу не видно, но запечатлевается фотодокументально и становится фотодокументом. Исследования, проведенные мной в течение 25 лет, дали возможность отразить на кирлянограммах многочисленные образы существ тонкого мира, как позитивные, благоприятно воздействующие на поле и тело человека, так и негативные, отрушающие его.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 Присутствуют двуглавые чудовища. Что же отразил этот снимок? Этот снимок отразил реальность жизни этих чудовищ в тонком мире. Потому что в энергоразряде регистрируется статус-кво. За период съемки равный секунде полутора. То есть, все то, что было рядом с полем этого мальчика и внутри него, запечатлелось на снимке и стало фотодокументом, подтверждением реальности жизни таковых существ. При расспросе оказалось, что в семье происходят постоянные конфликты на религиозной почве. Мама одной религиозной принадлежности, отец другой. И отец требует того, чтобы мама перешла э, в его религиозную конфессию. А мама сопротивляется, не хочет. Ребенок понимает, что между родителями не все ладно. Но в силу своего возраста он не может вмешаться происходящие в семье разборки и он не может внушить родителям, что ему плохо, что ему больно. Но вот снимок как раз отразил то, что ссоры родителей деструктурировали энергетическую оболочку ребенка и он стал мельницей на семейных трах, подверженной проникновению самых различных негативных структур, поглощающих его здоровую Энергию. Если бы было все хорошо, то на снимке были бы аурические овалы, насыщенные светом. На данном снимке аура вокруг пальцев девочки, которой 11 лет. Ее ко мне привезла бабушка. Год назад этой девчушке удалена злокачественная опухоль у левой височной доли мозга. Прошел год, и проявив снимок, а здесь показан негатив этого снимка, мы видим сверху это исходная аура ауры как таковой нет фрагменты демонического плана а в левом верхнем углу просто рогатое существо очень напоминающее Мефистофеля о чем это говорит? это говорит о полной деструкции аурического поля ребенка в разговоре с бабушкой выяснилось что мама этой девочки тоже пользуется нецензурными словами и в доме они звучат постоянно в нижней части этого снимка под римской двойкой мы видим несколько улучшившееся состояние поля, но хорошим назвать его никак нельзя. Второй кадр снят после того, как я и бабушка помолились о здоровье этой девочки. На следующем снимке вы видите множество змееподобных структур, которые находятся как бы в огне. Какова история здесь? Девчушки пальцы которой находятся на объективе аппарата, всего два с половиной года. Но этот ребенок ведет себя просто невыносимо. Девочка постоянно агрессивна. С ней трудно договориться. Она то плаксива, то возбуждена. Накормить ее представляет огромную сложность для родителей. Девочка мало малоконтактна. И при расспросе оказалось то же самое. Родители, молодые люди без конца ссорятся между собой и тоже употребляют нецензурные слова. Таким образом мы с вами видим, каким тлетворным воздействием на поле человека, на поля детей обладает нецензурщина. Что происходит в настоящее время? Мы свидетели бурных событий происходящих в разных странах и в том числе в Америке. На мой взгляд, взгляд исследователя, причина этих событий находится в том, что с юных лет, можно сказать, с пяти лет дети не получают нужных знаний, крайне необходимых для их духовного и ментального взросления и для, для того, чтобы они получили правильные ориентиры в жизни они должны и могут увидеть, что происходит в результате того, что они творят добро. Что происходит в результате того, что они обращаются с молитвой к высшим силам. Они должны увидеть и то, как изменяется их поле после ссор, ругани, драк. И если мы сумеем ребенку или молодому человеку, да и взрослому человеку показать, что происходит в невидимом плане, после его видимых, действий После его слов, после его негативных мыслей, то человек опомнится, он остановится. Никто не хочет творить зло самому себе. А оказывается, что когда человек использует нецензурную лексику, когда он дерется, когда он завидует, когда он ненавидит, то он сам разрывает свою биополевую оболочку, и он сам таким образом становится добычей различных негативных существ, которые проникают в него. Зачем? А затем, чтобы поглотить остатки его энергии жизни. То есть человек лишается сил, лишаясь сил, лишаясь энергии, он лишается здоровья. Будучи родителем, руководителем, он оказывается мишенью, для демонических существ. И что происходит? Они заселяют, заселяют пространство его поля, пространство его тела, и он является их жертвой и одновременно разносчиком этой заразы, поскольку э, демонические существа обладают способностью переходить, перепрыгивать из одного человека в другого. Знают об этом люди? Нет. Не знают они и о том, Какие удивительные события происходят, когда мы молимся. Постулаты всех конфессий говорят, что нужно верить в Бога и по вере вашей до новом будет. Но что делать в том случае, если материалистическое образование человека не дает ему возможности верить в нечто эфемерное и невидимое? Что происходит? Он сомневается, есть ли высшие существа, есть ли Бог или нет его, А делать что-либо просто так, он не хочет. Ему нужны доказательства того, что его молитвы, его мысленные усилия не проходят без ответа. Иначе говоря, современный человек-прагматик, таким его э, сделало общество, сделало, сделали условия нашей жизни. То есть он должен видеть, если он читает молитву, что происходит. Мы, мы с вами показали, что происходит по обращению к лицензурной лексике. А теперь раскроем секрет того, что происходит при обращении к высшим силам с молитвой. Что такое молитвы, в частности, канонические, главные молитвы религии? Это энергетический ход, это электромагнитные волны, это звонок, иначе говоря, в небеса. Если вам нужен какой-то человек, что вы делаете? Вы набираете номер его телефона и выходите на связь. Если вам нужно соединиться с силами света, у вас нет другого пути, как обратиться к ним с молитвой. Причем комедической молитвой. В христианстве это «Отче наш», в иудаизме это «Шма-Исраэл», в исламе это «Аль-Фатиха». Проведенные исследования показали, что человек, обращаясь к высшим силам с молитвами, получает обратную связь проведены исследования и эксперименты с Марком Семеновичем Клинкером, профессором физики, имеющим ученые степень и в Украине, и в Америке. Его современный твантовый исследовательский прибор под названием Севатроник показал, что когда человек начинает читать молитвы, то потоки энергии, высокочастотные, Первые 30 секунд устремляются от него вверх, условно говоря, в небеса. Но уже на 31 секунде идет ответ, энергетический ответ небес, и энергия высших устремляется в человеческие ауры. То есть наша связь с небесами при молительном обращении мгновенно, можно сказать. И что осталось? Осталось передать эти важнейшие знания людям. И очень важно дать эти знания буквально с пяти лет. Почему? Когда ребенок находится с родителями, ну он как будто находится под их защитой. Хотя защитить его от полевых воздействий родители не могут. Им это не дано, они не знают, как это делать. Их этому тоже надо научить. Но ребенок уходит на прогулку, с детьми поиграть в песочнице, в детский сад. Родительской опеки рядом нет. Но если мы научим ребенка, дадим ему понимание того, что рядом с ним всегда находятся высшие силы. И они готовы в любое мгновение помочь ему, но нам надо обучить его, как обращаться к ним, какую молитву надо читать. И ребенок тоже должен знать и понимать о реальности этих замечательных существ. Мною написано 50 книг. Две последние книги посвящены детям. И в этих книгах я рассказываю, ну, естественно, языком понятным детям, но одновременно понятным и взрослым, о том, каким образом ребенок может в любой момент вызвать на помощь ангелические силы. Нужно это? Очень нужно. Все уже готово. В Международном центре познания, офис которого находится в Чикаго, созданном профессором Майклом Мелиховым более пяти лет тому назад. Идет серьезнейшая духовная работа с различными слоями населения. В библиотеке этого центра и на его сайте находятся очень важные духовные и одновременно просветительские книги. В этом центре, с которым я сотрудничаю третий год, под, так сказать, руководством, опекой, и непосредственным уча участием Майкла Мелихова снято более 200 видеофильмов, отражающих самые разные очень важные грани невидимой жизни людей. Все они носят учебно-просветительский характер. Сняты и переведены на английский язык четыре видеоурока для детей и взрослых под названием «Окно в невидимый мир». То есть материалы для духовного просвещения людей готовы. И не только в Америке. Книги переведены на французский, испанский, украинский и сербский языки. То есть есть возможность передать людям важнейшую информацию и в книгах, и в видеоформате. Что для этого нужно? Для этого нужно решение и воля человека, осознавшего необходимость внедрения этих новых знаний и принявшего должные меры к тому, чтобы эти знания пришли к людям. Мои исследования одобрены 17 крупнейшими современными учеными. Многие из исследований используются ведущими учеными как опорные, базовые для работы с людьми. И уже много лет. Пришло время познакомить с этими исследованиями и американскую аудиторию. Я очень надеюсь, что те люди которые примут эту информацию, найдут возможность в нее вникнуть, и это будет не очень трудно и не очень обременительно, хотя бы посмотреть четыре урока окно в невидимый мир. И для них станет понятным, какое важное знание ждет своего прихода в умы и сознание людей. Те, которые громили магазины, которые поджигали, которые издевались без понятия обо всем этом. Их сознание просто чистая доска, не наполненная ничем хорошим. А то, что предлагается, так легко и органично, войдет в осознание и понимание и детей, и взрослых. Наши масс-медиа очень озабочены тем, чтобы передать последние данные о личной жизни того или иного актера, политического деятеля и т.д. и т.п. Может стоить? а заботить их передачей этих важных знаний. Тем более, что все уже готово. Даже экономически ничего не придется тратить, кроме того, чтобы печатать книги. Ну, отдельно еще надо будет перевести. Я призываю тех, кому в руки попадет эта информация, отнестись к ней со всей серьезностью, ответственностью и пониманием того, что наш гуманистический долг ⁇ передать людям... Все то, что наработано на данное время наукой, все то, что рвется в их сердца и умы. Я благодарю всех причастных к этому э, фильму за их вклад в то, чтобы он обрел жизнь. И очень надеюсь, что информация, которая заложена в этом фильме, станет поглублительной для передачи очень важных и нужных знаний. С уважением и любовью по всем вам! София Блан, почетный профессор Львовского университета Ставропегион, координатор НАСФерной Духовно-экологической ассамблеи мира, автор 50 книг, ведущая 11 лет группу, продвинутой, осознавшей необходимость цветового служения группы людей в Нью-Йорке. Я вела программы на радио, много моих программ было и на телевидении. Очень надеюсь, что вы, дорогие друзья, Поймите важность полученной информации и озаботитесь тем, чтобы она пришла как можно скорее ко всем добрым, пока еще не просвещенным людям Земли. Благодарю вас.